В этом уроке я расскажу вам про технику «Питерский паровозик». Она получила свое название из-за звука, который мы слышим во время парения. Он напоминает нам звук стучащих колес паровоза. Вся техника направлена на то, чтобы как можно скорее прогреть периферию, да, поработать с кожей человека, покрыть как можно большую поверхность кожи человека. Например, если мы, допустим, парим ногу, эта техника подходит как нельзя лучше. Один веник работает вдоль мышцы, второй – поперек. При этом мы видим покрытие максимальное. Мы заходим как бы внутрь. Между ног веник идет здесь, снаружи веник идет здесь. Воздействие может быть разным. В начале процедуры это очень мягкие, слегка касательные воздействия. Где-то в середине это уже более плотное воздействие. И в конце эту технику можно использовать как массажную уже приложив немножко усилий так что у нас мышцы получают такой серьезный как бы массажный эффект очень быстро можно прогреть кожу, периферии, тем самым получив нужный эффект от бани вся техника основана на как бы работе от плеча мы управляем не веником мы управляем конструкции из веника и нашего как бы предплечья да? если мы управляем таким способом мы снимаем нагрузку с маленьких мышц загружая более большие более выносливые мышцы Итак, чтобы исполнить эту технику вам не нужно практически много знать или что-то уметь. Достаточно просто положить руки с вениками на человека и расслабиться. Все остальные движения идут от бедра. Можно немножко подвернуть локоточек и поработать более горячей частью веника, которая нагревается в процессе парения. Вот примерно общее описание техники «Питерский паровозик».